Представляем вашему вниманию журнал учета санкционированных и несанкционированных срабатываний системы пожарной безопасности. Данный журнал необходим для фиксации любых срабатываний системы пожарной безопасности, как санкционированных, так и несанкционированных. Необходимо ввести на любом объекте, где установлена система пожарной безопасности. Журнал должен заполняться и храниться в соответствии с правилами общего внутреннего документа оборота.